Смотрите, основная идея, кто в пандемию сейчас покупает деньги, а, фу, покупает недвижку. Ребята опытные, у кого есть сарафанка и к кому обращаются клиенты по сарафанному радио, да, кто работает там 5, 10, 15 лет на рынке, поставьте, пожалуйста, единички те, у кого были звонки сейчас из серии, там клиент звонит, а есть что-нибудь интересненькое, а есть там что-нибудь вообще вот, там, посмотреть, может сейчас скидки какие, не скидки, то есть человек звонит, не для себя покупая квартиру, то есть он звонит как инвестор с запросом, как вложить деньги, и он начинает интересоваться, есть ли что-нибудь по выгодной цене, что можно быстро приобрести. Новички об этом не знают точно, потому что им никто не звонит с таким вопросом. Почему я прошу вас сейчас мне помочь, чтобы другие увидели, что реально этих клиентов сейчас дофига. Например, последняя сделка, которая была заключена вчера, да, вчера понедельник, да, вчера было пересчисление, из Норильска позвонил мужчина, говорит, я в Геленджике уже знаю, говорит, назвал конкретный комплекс, Называл сразу бюджет 4,5 миллиона рублей и подберите мне по 4,5 миллиона рублей. Это удивительно работать с инвесторами, потому что это люди, которые не пытаются преуменьшить свой бюджет. Вот у него есть 4,5 миллиона, ему нужно срочно их положить, потому что он их снял с депозита в банке. Потому что он понимает, в отличие от большинства людей в стране, что если я не заберу сейчас деньги, то с высокой вероятностью люди же кредиты сейчас плохо платят. А мои деньги выдавались им в кредиты. То есть, если я сейчас не заберу, в какой-то момент банк не сможет а, выдать мне мои деньги. И начнутся какие-то. Ну, то есть, в шестнадцатом году была такая история зимой, в четырнадцатом году такая история была зимой, когда люди поперлись покупать гречку, холодильники, еще что-то, еще что-то там. Кто, у кого на что денег хватало. То есть, это инвесторы. Инвестор это тот человек, у которого нету большого количества запросов в отношении объекта недвижимости. Ему нужно вложить деньги, найти риэлтора, который поможет ему это сделать, и самое главное, чтобы этот риэлтор помог ему потом реализовать эту квартиру. То есть те ребята, которые сегодня проходят курс, это люди, которые набирают сейчас себе базу из инвесторов покупают с ними квартиры и потом эти же квартиры они в течение года полтора будут реализовывать, то есть на одном клиенте двойная комиссия. Кто понимает, что это огонь предложений, что с этими кто хоть раз работал с инвесторами, понимает, что это в принципе очень быстрые ребята, они принимают решения на основе денег. Да, да, нет, нет. И там был еще момент такой про эконом-сегмент. Не помню, в чем была суть вопроса, пролетела, да? но те клиенты, которых мы привлекаем, вот теми способами, о которых мы говорим, это клиенты не эконом сегмента то есть вам эти, смотрите, вот еще раз возвращаюсь обратно, если вы принимаете решение, как я в свое время, что я не буду продавать тупо самое дешевое, я не буду продавать людям, которые не готовы платить мне комиссию, я не буду врать, что я собственник или представитель застройщика, я буду говорить, что я агент и найду тех людей, которые ищут не конкретную квартиру, а на подбор, вот вспомнила, был классный вопрос, а, про, на, но на Авито же вариантов больше, чем у меня на сайте, но я же все равно не сделал. Вот сегодня Антон а, в самом конце покажет сайты, какие они должны быть. Вы не должны делать огромные сайты-каталоги. Вот у кого в агентстве есть сайт, на котором есть команда, юридические услуги, первичка, вторичка, земля, аренда, и вы думаете, такой, понятно, хороший сайт, но нет заявок почему-то, или мало заявок, или пробовали настраивать рекламу, слили деньги, ничего не получилось. Потому что такие сайты не дают заявки. Этот сайт предназначен для другой цели. Он больше информационный или он больше Имиджевый, но не для того, чтобы а, пере, а, перерабатывать платную рекламу. Ну поэтому люди, некоторые а, руководители агентств недвижимости, вкладывают бабки в начале и потом говорят: да, развод, это не работает. А то, что ты не разобрался, а тебе попались маркетологи, которые просто барыги, они себя взяли деньги, сделайте часть работы. Говорит, что, с нас взятки гладкие? Мы чем надо было мы, мы, мы все сделали. Но мы же вам дали обращение. А, ну, какая, ну, может. Они не покупают, а может вы не продаете, откуда я знаю. И вот это вечная проблема, что они говорят, вы не продаете, а эти говорят, они не покупают. Вы мне там плохого качества это пригнали, они говорят, да нет, у вас просто менеджеры проблемные, они не умеют продавать. Так я к чему говорю? То есть, если мы с вами понимаем, что человек, который обращается напрямую к объекту, чтобы найти самое дешевое, готов это сделать самостоятельно, это не наш клиент, значит, нам нужны какие люди? Люди, которые обращаются к нам за подбором. Инвестор – это тот человек, который не будет сейчас изучать весь, весь, весь, весь, весь, весь, весь рынок даже при наличии свободного времени. В первую очередь по той причине, что даже если он купит выгодно, ему надо продать. А продавать он будет, скорее всего, через агента. Потому что, если это его, не его профессиональная деятельность, мы каждый из вас видим, что не так просто продать даже ликвидную квартиру. Потому что в каждом из ваших городов дофига первички, новой вторички, то есть то, что недавно было сдано в эксплуатацию от подрядчиков, и плюс еще вторичка. То есть на каждую квартиру есть 20-30 аналоговых квартир. И какая бы она крутая ни была, она может не продаваться несколько месяцев. И вы это тоже, как риэлтор, знаете. Хорошо. Самое ключевое, что спасет абсолютно любого сейчас, во-первых, в пандемии сейчас ребята зарабатывают. Я почему это точно знаю, потому что пандемия началась в марте, у нас прошел уже мартовский поток, сейчас идет апрельский поток. И вот ребята регистрируют сделки через Сбербанк онлайн, вот в Московской области и в Москве сотрудники Сбербанка выезжают даже на подписание документов, на создание усиленной электронной подписи, то есть просто надо прогуглить. А плюс еще и работает целый список нотариусов в из городов, который делают определенного рода пропуска, и через нотариусов можно вторичку подать дистанционно в Росреестр. Короче, есть способы, и люди делают. А второй момент – это покупатели, инвесторы, которые не боятся дистанционно быстро проводить сделки. Они заинтересованы эти деньги быстрее вложить, а продавцы – если есть такой клиент, который готов это сделать, покупать. Но есть другая технология, как брать в работу сейчас на удаленке объекты, потому что нет возможности зайти в квартиру. И аргументы должны быть очень веские, чтобы человек все-таки позволил продавать его квартиру, предоставил материалы о ней.